По словам одного из авторов исследования Фергюса Коллинза, серия лабораторных тестов показала, что формицин существенно подавляет рост болезнетворных бактерий. Может применяться для лечения ангины, различных воспалений, малярии, токсоплазмоза, а также ряда других инфекций. Это были самые забавные новости науки на сегодня. Пока!